И сейчас к нам присоединяется директор фонда Русь сидящая Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, с опозданием. Позвольте мне поздравить вас с днем рождения и сказать, что э, вы украшение. Спасибо. Спасибо во всех смыслах. Я желаю вам здоровья, счастья и та работа, которую вы ведете, и те усилия, которые вы прикладываете к, ну, я бы так сказал, очеловечиванию нечеловеческого режима в Российской Федерации, чтобы как-то вы увидели, что это дает результаты. Пока что видны только ваши усилия. Результаты, к сожалению, не очень видны. Ну, хорошо, давайте, безусловно, от нас ждут самые главные новости. Самые главные новости есть. Итак. В Питере вчера был ликвидирован военкор и пропагандист Владлен Татарский. По последней информации, на встречу журналистов-пропагандистов якобы принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. По подозрению в убийстве военкора задержали Дарью Трепову. Семье убитого военкора Владлена Татарского власти Санкт-Петербурга выплатят 1 миллион рублей... В Кремле уже заявили, конечно же, естественно же, что за убийством татарского могла стоять Украина. Давайте посмотрим. Давай, Вот. Просто, ну, Ну, естественно, Оля, версии миллион, кто это сделал, украинцы, его конкуренты, Кремль. Крем, Кремль намекает, чтобы они закрыли рот. Есть версия, что это, что это кафе Пригожина, но потом появилась информация, что это бывшее кафе Пригожина. Это так ему дают, так сказать, ну, знать, что знает свое место. Что бы вы сказали? Я не имею в виду версии, кто взорвал, и, так сказать, но вообще вот, вот, вот это вот обстановка, в которой сначала Дугина, теперь вот этот вот татарский. Что бы вы сказали про это? Вы знаете, у меня такое ощущение, что я здесь вижу, ну, я не знаю, в каждом жесте, в каждом шаге символизм, если я правильно его читаю. Но мне кажется, он очевидный. Взяли эту девушку Дарью Трепову, которую я, Навальнистка, которая пришла с золотой э, статуэткой, а золотую статуэтку «Оскар» только что получил Навальный. И, то есть, и к Навальному все-таки обязательно изменилось отношение. А оно изменилось, я бы сказал по двум причинам. И э, одна причина – это «Оскар», а вторая причина – это как раз «Пригожин». Дело в том, что действительно в двадцать втором году стало понятно, что Навальный может не пережить года 23-го. Это все прямо вот серьезно. Но есть вещи, которые не перебить. Голливуд, Оскар. Ну не перебить это. В любом случае самый темный и самый известный тюремщик с уважением смотрит на Оскар. Брэд Питт, Анжелина Джоли и вот тут у нас тоже сидит. Ну, для него это, ну, важная штука. Я бы сказала, что наверняка Оскар спас Навальному жизнь. Не факт, что это не будет преодолено, но это трудно преодолеть. Но, по крайней мере, его не будут убивать эти самые тюремщики. Они его будут мучить, они его, конечно, вряд ли положат на грызуные подушки. Но вот они его убивать не будут. И вторая штука, вторая штука, кроме Оскара, Пригожин. Дело в том, что Пригожин, Евгений Викторович, который, он последние 10 месяцев страшно унижал. Страшно унижал э, силовиков, э, поскольку, поскольку трепщиков он раздевал, чуть ли не макал, там мордовый унитаз, и все это делал перед э, осужденными. В итоге он улетал, осужденные какие-то оставали. Все это прекрасно видели. И все видели, что Пригожин сильнее этих силовиков, сильнее тех силовиков. И ведет он себя как угодно. И ä, производит вообще публичный обряд опускания путинских генералов и лично начальника генштаба. И тут вдруг... Тут вдруг какой-то Пригожин говорит с каким-то Ахметовым. Да, другой Пригожин и с другим Ахметовым. Да, не с Ренатом Ахметовым и не Евгением Пригожин, а наоборот, Фархат Ахметов и Иосиф Пригожин. Но на фамилию Пригожин реагируют ремщики и силовики, в общем, одинаково. Они обязательно это послушают. Пусть даже потом разберутся, что это другой Пригожин, достаточно останется. И вдруг выясняется, что, э, что Пригожин думает на самом деле то же самое, что Навальный. А им говорят вообще другое. А оказывается, они единомышленники практически. Пригожин, Фархад, Ахмедов и Навальный. Только эти во власти, а этот в тюрьме. А кто дурак? Я, получается, дурак, да? Обидные слова ваши. И вот это, это необходимо было преодолеть. Это необходимо было преодолеть и Оскара, и, и Пригожина я, вполне возможно, накручиваю себе этот символизм, но ничем другим это не могу все это объяснить. Давайте я прочитаю, поскольку все-таки у нас информационная программа. Вот что написал Жданов из ФБК по поводу чтобы знали, может быть, вы услышали, если вы не, не слышали. Значит, вверху сообщение РИА Новости. Теракт в Петербурге Плани... был спланирован с привлечением аг... агентуры из числа лиц, сотрудничавших... сотрудничавших с ФБК. Ну, и дальше читать не буду. И вот что пишет Ждана: Достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы, идиотизм, естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать, а вдруг кто-то подумает, что и правда мы. Я напомню, что в одном большом общем деле ФБК уже есть статья о призывах к террористической деятельности 205.2. Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальные сроки, для этого терроризм очень удобен. Все, что происходит сейчас, говорит о том, что в реальности эти ФСБшники просто сами устранили этого пропагандиста, они этим занимаются с 2014 года, травят и убивают друг друга, э, весело, делят рынки, просто далеко не все случаи публичны. Ну а сейчас э, удобно приписать ФБК, нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального. Ну, э, тут э, я сейчас вам покажу следующее видео. Тут вот, что я хочу сказать. Э, то есть, конечно, Жданов должен был написать то, что он написал, э, но... Я сегодня обратил внимание, я очень ценю этого человека, Оля, наверное, ты тоже знаешь, Сергей с цеха Москвы, то есть, так Конечно. сказать, он автомобильный обозреватель, но гораздо шире, чем просто автомобильный обозреватель. Он обратил внимание на, ну, так сказать, красоту, как это сказать, красоту, красоту процесса, значит, Девушка, девушки, кстати, он сегодня включался у нас, у Алены Курбановой, в эфире. Я приглашаю зрителей посмотреть. Но он обратил внимание, Оля, на очень интересные вещи. Ну вот, помнишь, есть такая фраза «оцените класс игры». То есть вместо какой-то сумки, ну, понимаешь, какой-то, ну, так сказать, грубо и, так сказать, как это делается, приносится, нанимается девушка. Приносит, потом эта девушка ее тут же ловят, потому что, ну так сказать, и которая говорит: Мне дали. Ну и вот она должна сказать, кто дал. Выяснится, что Зеленский дал, или ты дала, или я дал. Ну, как-то смешно это все. И дальше эта статуэтка, и эта статуэтка стоит на столе, и все это вот такое. И он говорит ту фразу, которую мы с тобой часто употребляем про Пригожина, что не почину, понимаешь, не почину такие красоты и изыски. Давай посмотрим второе видео. Ну, как должны реагировать пропагандисты, наши любимые это пропагандисты. Они должны требовать две вещи. Oh, очень красивые очки, очень красивые. Ты как инопланетянка. Значит, первое, они должны требовать, ну, возмущаться, а второе, они требуют, должны требовать ужесточить. Вот, значит, то было Дугина, теперь татарский. Вот давай посмотрим с тобой видео на их реакцию. Uh, кажется, совсем недавно вот мы здесь стояли, обсуждали uh, убийство Даши Дугина. И, собственно... Тогда казалось, что ну, это не повторится, что действительно это вот э, это, это трагедия. Тем более была вот эта вот публикация э, в Нью-Йорк Таймс. И сейчас фактически э, мы видим, что это уже превращается в тенденцию. Ш что делать? Что делать? А... Как менить, изменить? Что-то надо делать. Вы знаете, как вы изменить вы подход Помимо работы правоохранительных э, органов. А, очень четко общество должно, собственно, вот да, это... выне вынести вот, вот оценку этому, понимаете? Да, да Общество есть, требует, за да. что несешь? Общество, ну, общество требует и кричит. Со дня убийства Нет. Даши Дугина. когда я ее скажу, убили, я сказал, я что все это повторить, уже не меняется ни смотри, смотри, сейчас вот эту дамочку дернут за нитку, она начнет колоться. Ну, понимаешь, посыпятся надеюсь, имена, все списки, да. все остальное. Дальше полезут адвокаты, которые будут рассказывать, но они же вот просто знакомы, они же ничего. У нас же сейчас к ней уже адвокат ходит, понимаешь? У нас... Повторюсь, так, у, нас, по у нас получается в том, что э, защищает права мерзавцев, есть конституция, законы, все, что хочешь. Татарского убили без всякой конституции, Дугина убили без всяких законов. Это правда. Для этого, а для того, чтобы с этим бороться, должны быть законы войны. Мы все пытаемся, э, знаешь, танцевать с голым задом на морозе, понимаешь? Мы все не пытаемся играть в том, что у нас где-то там война, СВО, а здесь у нас Понятно. мир, конституция, законы. Понимаете, вводите в стране военное положение, вводите военные законы, по которым Понятно. террорист... Это всегда смертник, понимаешь? И мы должны смотреть не на, не на, не на ту, которую судят, понимаешь, а на ту, которую очень скоро расстреляют. Ну, тут, Оле есть <с два момента. Тоже нужно оценить класс игры. Значит, он говорит, сейчас дернут, и посыпятся имена, явки, ну и так далее. То есть это тогда будет совсем смешно. Ну ладно, пусть посыпется. А второе, я напомню к этому дополнительную информацию, что сегодня Дмитрий Анатольевич... Медведев прореагировал, он, уважаемые зрители, сказал, что надо больше стучать. Он говорит, что надо доносить правоохранительным органам про любые подозрительные... Ну, про все подозрительное. То есть вот, ну, давайте скажем так, вот его фраза там, я точно не помню, но смысл, ребят, стучите больше, там наверху разберутся. А, ну вот, значит, идет Оля, типа, давайте военное положение, давайте, значит, это самое, ах, ей дали адвоката, ну так далее. Вот что бы вы сказали про это? Я почему-то все время вспоминаю Жванецкого. У людей большое горе, надо поторговаться. <сп> — <rel� ri> Что тут добавить к классику? Ну, расширять цитату классика ну, — все-таки большой грех. Ну да, люди торгуются. Кому-то нужно военное положение, кому-то нужно больше стучать, кому-то нужно еще что-то, кому-то нужен дополнительный бюджет на охрану всего, кому-то нужен дополнительный бюджет на поиски всех и так далее, и так далее. И что-то как-то мы забыли, что, слушайте, а кто там Дарья Дугину-то убил? Что там? Как там следствие идет? Есть у нас подозреваемые? как-то, наверное, установили там какой-то круг людей, так, где же, где же, где же. Это как с взрывами домов в Москве, в которых мы уже теперь не сомневаемся, никто уже в авторстве не сомневается, уже, что это самые отсталые слои населения облачились в джинсы. А, так что там с теми, кого там поймали, арестовали, осудили пожизненно, и суд-то был, я помню, закрытый. Ну, казалось бы, фамилия, фамилия у тех террористов, кто взрывал дома, должна знать вся страна наизусть. И до сих пор и детей там, я не знаю, принимающих там, в пионеры в октябре, должны там говорить, кто там у нас эти вот наши главные враги. Кто убил Троцкого, меркадер? А, а, а, а, а, а, тут дома взрывали. кто, кто же? Люди-то, а, а, а Дашу Дудугину кто? Э, давайте Куда? я иначе спрошу. То есть у меня тут свой интерес. Надо поторговаться, как вы сказали. А, как вам кажется? Ну, во-первых, там была смешная очень фраза, когда он сказал: "Общество требует". Да, ну. Все мы видим тысячные демонстрации, как общество требует, чтобы за татарского чего-то закрутили гайки. Про татарского, которого никто не знал, Дугину, которую никто не знал, ну, кроме отца и еще там определенного круга людей. Как вы считаете, чего-то закрутят? Мне кажется, что ничего не закрутят. И это даже не повод закручивать. Ну, буду закручивать, как обычно. Ведь самое это главное... Самое будут как обычно. Самое, самое главное же доказать собственную нужду, чтобы не, не отправили на фронт. В принципе, это в этом сущность. Да? Чтобы дали бюджет на поимку вот этих вот всех, тех, кто мешает нам жить, которых, как бешеных собак, чтобы дали бюджет на организацию, может быть, пару митингов на Васильевском спуске, вот их вот, расстрелять, как бешеных собак. А Вот, вот на <сínt> это, <сínt> это <сínt> прошу, бабла бы на, на все там. Да. Может, в Лужниках, что-нибудь там сбацать, я не знаю. А и... Это дорого, это дорого. Ольга, я вам сейчас докажу, что не будет ни в Лужниках, ни на... Красной площади и так далее. Помните такую неприятную историю, которая получилась у телеканала «Дождь» по поводу фразы «Наши мальчики», ну и так далее. Да, все конфуз, это помню. Вот, наш конфуз, вот, конфуз, да. Да, вот я сейчас покажу вам видео про наших мальчиков. Значит, вот наши мальчики. Значит, смотрите. Давайте вот четвертое покажем сейчас видео, это я говорю режиссерам и редакторам, вот есть каска, да, ну каска, которую надевает на голову солдаты. А если вот ее разобрать, вот давайте посмотрим, что будет. Касаки, значит, на вот таких вот шлемов. С виду, короче, очень крутой, серьезный шлем. Но это Россия, и мы сейчас узнаем. Это на заводе делают, это заводское, ты видишь? первое 2022. -е. Ты уже Я уже снимаю. Для потомков. Давай, давай. О, все. Кусок железяки. Не, глянь, тогда не, железка, не, железя, глянь, не, саморезами прикреплены. Короче, не вот такой вот шлем. И этот, и Короче, внутри ничего. Вот такая вот тепло. Вот мы наконец-то сняли. Смотрите, 50, сейчас, 53-й год. Вот так вот, кацки год. вот. Так вот, я вспомнил про наших мальчиков, потому что вот, вот эту вот каску сейчас разобрали украинцы, ну, понимаете, да, взяли каску и ее разобрали. А вот интересно, наши мальчики, они, кто-то из них хотя бы, блин, догадался разобрать эту каску и посмотреть, как утилизируют их вместе с каской. 1953 -го года против современно, э, современного оружия. Но я вам сейчас покажу и второй сюжет, номер три. Вот они идут на войну, вот эти наши мальчики, ну и вагнеровцы. А потом администрация отказывается их хоронить. Вот давайте посмотрим. Да, сейчас подготовят видео и это уникально. 53-й год. Давайте смотрим. Эту администрацию почему-то отказалась от похорон, не хочет нам помогать в этом деле. Вот только все мы добрые люди, кто смогли, собрались здесь, помогли, чем могли. Вот администрация Интайского района, Севаграчи, Асраханской области полностью отказалась принимать участие в этих... Ну, я думаю, что эта администрация будет расстреляна, но это уже будет потом. Ну вот перед вами боевой комплект. Сначала наш мальчик идет в, значит, в этой каске 53-го, 53, да, 53-го, год моего рождения. 53-го. Я родился в 53-м. Вот я родился, и завод выпустил эту каску. А потом его отказывается хоронить, понимаете, защитника Родины. Вот, вот теперь есть что комментировать. Если честно, я очень э, расстроена, когда я слышу от наших очень уважаемых коллег, в общем, единомышленников, э, все-таки какие-то сочувственные э, нотки по отношению к этим самым, так называемым, нашим мальчикам, э, и что все равно надо жалеть народ э, обдуренный, бедный, несчастный, и все же надо как-то находить какие-то трубки к национальному, общенациональному согласию. Нет, нет, нет, ну хватит, ну хватит, ну хватит. Пытались, искали, ну, ну сколько можно, нет. Это не наши мальчики, это не наша администрация, это не наши похороны, это... Не, да, это, это наш народ, вот, никакой не зомбированный, никакой не несчастный, такой, каким был всегда. Ну, как-то надо уже это признать и попытаться, попытаться с этой мыслью как-то как жить. Жалко? Если честно, нет. Если честно, нет. Вот у меня лапки, поэтому я сижу в окопе, стреляю в украинцев, Идите к черту, да, вот, вот, пожалейте, пожалейте его. Почему? Потому что он молоденький такой? Да? Yeah? Или, или почему? Потому что он такой глупенький, потому что у в лапки. А у нас что? Нет, нет, нет, нет, это, это выбор. Слушайте, нормальный человек и ненормальный человек всегда делает выбор. Он делает свой выбор. И этот выбор сделан. Он сидит в окопе и стреляет в украинцев. Стрелять вообще в людей, которые ничего не сделали. Ни ему, ни его стране, ни его матери, ни его жене, э, ни его истории, там, ни, ни его там Пушкину, Кукушкину, Плюшкину и так далее. Ничего. Он сидит на чужой земле. Если, если жалеть его за то, что он не дал себе э, никакой возможности включить... Ни интернет, ни собственную память, ни собственную совесть, ни собственные мозги. Ах, он не умеет смотреть на интернет, он может осмотреть только порнуху и погоду. Давайте все пожалеем за это. Нет, ну, mm -hmm. нет, понимаете, он не, не совсем так. Он все знает и знает, что его, что его ведут на убой. Но знаете, вот как котов кастрируют, там такая идет кастрация, ну вот он... Он, он бы вроде и протестовал бы, и чего-то там на это самое, но он не видит возможности. Понимаете, в чем дело? Вот это вот, вот этот да, кусочек. Том, а что это кусочек. Они, они да. все информированы. Они все знают. и Их родители все знают, все знают. Нет, добро бы, если бы, если бы он жертвовал только своим, извините, членам э и даже если своей жизнью. Это, пожалуйста, это вот абсолютно на доброе здоровье. Твоя жизнь, твой член. Жертву чем хочешь. Не стреляй.